Падая с высоты на землю, тело совершает работу. Так ударник копра при падении забивает сваю. При этом совершается работа против сил сопротивления земли. Поднятый наверх ударник копра снова запасает энергию. Потенциальная энергия зависит от массы тела и высоты на которую оно поднято. Чтобы забить сваю. Масса ударника копра должна быть достаточно большой. Если с той же высоты h, на которой находится ударник, упадет легкое тело, то работа мяча будет столь незначительна, что свая останется неподвижной.